Привет, в сегодняшнем выпуске я расскажу о последних событиях связанных с криптовалютой призм. Для начала хочу нас всех поздравить с круглым числом в статистике на CoinMarketCap, нет, это не тысячное место в списке крипты, представленной на площадке, речь идет о 12 тысячах пользователей, которые добавили призм в избранное, тем самым наблюдая за ее котировками. Ты также можешь к нам присоединиться, для этого нужна лишь регистрация на ресурсе, большое количество наблюдателей безусловно сыграет только в плюс, также на CoinMarketCap регулярно собирать алмазы, а потом менять их на NFT токены. И кто знает, возможно на этой халяве в будущем, когда крипта будет общепринятой, удастся неплохо навариться. День всех святых порадовал нас в медиаполе и разработчик криптовалюты призм Дмитрий Ефремов. Клику святого приписывать его не осмелюсь, а вот конструктивными ответами на вопросы в рамках хама сессии Дмитрий обрадовал. Аудитория телеграм-канала, где происходила встреча, составляет 35 тысяч человек, что очень даже хорошо. Но еще лучше, что уже 3 числа пройдет схожее мероприятие, но уже в чате побольше. Вот верхушка включилась в продвижение монеты. Рубрику вопрос-ответ можно найти у меня в телеграм-канале по ссылке. Ссылки в описании кстати и старички не ослабляют хватку и по всем традициям с большущим калькулятором что на подсознательном уровне явно рисует в нашем воображении большой доход подключают новых людей в систему может быть кто-то скажет что эти два персонажа ни на что не способны и это ваше право лично я на этот счет скажу одно меня не волнует какого бренда на человеке одежда и какая у него машина главное улавливать посыл и намерения. и пусть даже со счетами в руках он будет мне рассказывать о своем мире Мире, но это не будет иметь никакого значения. Красивая обертка для лохов. Все эти показушники в костюмах кармане которые через пару дней сдаются в магазин, мол, не подошел размер, с сумками Гучи, купленными где-то в переходе, и куда уж без новенькой ламбы, арендованные на пару часов для мега фотосета, дабы прокачать инсту. Все это сущая хуйня, понты и не имение ничего большего за душой, кроме красивой обертки, в которую завернут кусок говна. В сообществе призм с довольно частой периодичностью проводятся конкурсы, будь то инициативы рядовых участников или отработанные действия целых структур. Так, командой паровоз был запущен конкурс, где раз в месяц авторы видеороликов о монете могут получить вознаграждение за свои труды от 2 до 4 тысяч призм. Более подробную информацию я оставил, естественно, в описании. Также руководитель паровоза ведет определенную статистику, и вот что он заметил. Sir. 1 октября 1 октября по сегодня 6 миллионов такой генерации не было но я это знаете вот, вот у меня вот здесь вот цифра есть это в 19 году такая генерация была 6, 7 миллионов монет когда всего было 89 миллионов то есть ну вот 8 процентов приросло приросло 8 процентов к к общему количеству монет переросло. Было 82 миллиона, стало 89. И это дало 7, проц... 7 миллионов, миллиардов. 7 миллионов монет. Миллиарды, это я совсем уже поехал. вот А здесь 2 почти 3 миллиарда. И генерация монет за месяц всего лишь составила 0.21. По факту происходит сушка. Высушивание вообще всего и вся, что можно и чего нельзя. Хочу рассказать вам о прекрасной инициативе одного держателя PRISM. Чтобы не устраивать срач в комментариях, замечу. Данная инициатива уже проскакивала не раз и даже были действия от определенных лиц. Но сегодня я хочу зафиксировать этот момент продвижения у себя на канале. Алексей сделал предложение блогерке, которую он смотрит, и предложил ей задонатить в криптовалюте PRISM, на что та согласилась. На выходе мы имеем довольного контент контентмейкера, а это как-никак реклама. Даже не так. Сам блогер становится держателем криптовалюты PRISM и даже учится ее как минимум продавать, а впоследствии с высокой вероятностью поделится со своими зрителями о новой возможности доната при помощи нашей криптовалюты. Вы можете даже объединившись в небольшую группу энтузиастов, готовых поддержать флешмоб Алексея, выявить блогеров, которых смотрит каждый из собравшихся, и уже командой работать более эффективно. Первый человек оставляет комментарий к ролику наподобие того, что мы с вами видим на экране, а остальные пишут уже комментарии к нему мол да я тоже хочу иметь возможность донатов в призм буду рад если такой способ появится только ребята давайте не превращаться в фабрику троллей или кремлеботов. ботов все эти действия должны выглядеть реально уж лучше охватить меньшее количество авторов чем прославить наше сообщество как спамерами и сектантами если блогер заведет кошелек призм то скиньте ему как минимум дневной парамайнинг и поделитесь в ваших чатах призм об этом событии если все сделать правильно то эффект будет просто бомбически. Не могу обойти стороной биржу призмбит. Я уже высказывался в одном из прошлых дайджестов свое мнение на эту тему. И оно никак не поменялось. Мне кто-то там писал в комментариях, что я раньше пиарил биржу или лизал пятую точку Васильеву, а теперь плюю ему в спину. Это совершенно не так. Я действительно снимал несколько роликов о бирже, и, кстати, далеко не все из них были положительные. Васильеву песенок никогда не пел. Все наше общение было толерантным. Ну, как минимум с моей стороны, до середины этого года. Пока, как на мой взгляд, васильев не проникся идеей создать токен для белорусов который в перспективе должен был стать платежным средством в нашей стране мне идея показалась сырой непродуманной, да и сам васильев сказал что она на стадии разработки без дорожной карты да и вообще он ищет единомышленников чтобы создать действительно крутой продукт но в то же время дима активно пытался втюхать токен лошью напечатанный фантик без какой-либо ценности вообще пустышку видимо по своему подобию ну а дальше... Дальше я начал только убеждаться в том, что за этой личностью скрывается не совсем хороший человек. Я ни в коем случае не желаю кому-либо зла, в том числе и нашему герою, но мне не совсем приятно, что этот человек прикрывается благими делами и строит из себя мать Терезу. Хотя почему строит, он ей и является, обыкновенный мошенник, прикидывающийся не пойми кем. Я вернулся к этой теме, потому что мне скинули ролик лоховода Мерноса, который призывал своих зрителей и сообщество призм помочь Диме. И участвовать в сборе средств, которые нужны для залога. Дело в том, что мы сейчас собираем на залоговую да, сумму, вот, я тоже там, лепту свою внесу в залог, да, там 20 тысяч евро просим, в общем, собираем. Потому что, видимо, власти подумали, что вы какого миллионера мы поймали. В тот же ролик было встроено интервью, где Васильев сначала говорит, что буквально из 1000 долларов сделал миллион на криптовалюте призм. Я один из как, тех людей, кто за год на призм сделал... Как... С одного биткоина в 6 он тогда стоил миллион, и мы можем это доказать. А потом уходит в дебри и сообщает, что занялся личным расследованием, цель которого – найти негодяев, сливающих призм. Вам не кажется, что Дима, как котенок, бегающий за собственным хвостом, ловил сам себя? Ведь мы помним заявление владельца биржи BTC Alpha, что Васильев, сливая призм, закупил биток, а точнее 60 битков. обсуждает кто же начал эту пандемию. Смотри, у меня есть предположение, то, что э, Васильев к, к этому имеет определенные отношения. Но это мое предположение, вот, э, которое условлено только тем, что он очень большое количество средств вывел с нашей платформы. Очень большое. Это сколько очень большое? Я общаюсь просто с Василием, я тоже у него спрошу. 60 биткоинов. Сколько? 60 биткоинов. Но факт, когда человек обвиняет нас и рассказывает то, что мы уронили курс и тому подобное, хотя мы к этому вообще никакого отношения не имели. Ну вот сообщество будет над чем задуматься. И пускай они знают своих героев и своих антигероев. А сейчас бедолаги собирают всем колхозам какую-то двадцатку евро. К тому же смущает то, что вывод с призмбит закрыт. А вот почему-то нет. А еще при закрытом выводе с кошелька биржи утекают монеты призм, верующие Васильеву еще остались. А я в который раз напоминаю, что поистине владеть криптовалютой это значит держать монеты на собственной ноде, которой ни у кого кроме вас нет доступа. Если по какой-то причине это не так, то вы очень рискуете. И не обязательно, что владелец биржи или где вы там держите крипту, не обязательно, что он окажется мошенником. Он может попросту уйти в небытие или как Васильев. Сильи встать заключенным, и уже неважно по какой причине. Важен итог, а он один. Вы лишаетесь своего имущества. Сейчас на экране вы видите пост из одного чата человека, который вообще не понимает, где он находится. Так эта личность еще и вовлекла людей в проект, о котором ни сном, ни духом. Очнитесь, люди. Не майоров продает монеты вам и вашим приглашенным. Не майоров обещал вашим людям прибыль. А вы. Я вообще не позиционирую призм как источник дохода. Это новая реальность, а не Хайп. и чем раньше вы это поймете тем лучше для вас разберитесь и начните уже наконец отвечать за свои поступки у меня все